Ехал войны! Ты Этот жетон может у тебя вот эта половинка может стоить до 10 тысяч. Третья. Там что, это спортзал был? С кремом, Ребята, я вообще трясусь. Снаряды попадаются даже на боевом взводе. В смысле, ты какой крест-то нашел? Ну, городной что ли? Так, а кто снимать будет? Масовская серебром ох... А что это она Начало исчезла, 10. если был колхоз. Ты знаешь, я вообще впервые на копе Пока в землю ну не что, ушел, Холк ломать. Немецкая, да? Да, свермах. Смотрите, потный весь. Вот это просто. Такой кирпич, соли, пойди. Вылежи. Я уже ничего не удивляюсь. Ты панику а нас и снимаешь. Как вы технично спрятали металлоискатель. Ты туда не проедешь. аккуратно, да? аккуратно. Аккурат, аккурат. Я в шоке на эту женщину. Как в кунке новые люди не проедут, тут все мокрее и мокрее становится. Что э, здесь тут налазил, смотри. 9. на номера, а то водой сдует. Куку. ку там травой мокрая она. Здесь вот в тенике, да, трава мокрая, а вот тут на солнце уже все высохло. Ну что, ребята, второй день. Мы великолепно проночевали на полу спали. Вообще, ну здорово, вообще, классно. Вели Точно. Всю ночь дождь шел, а мы в тепле. Красота вообще поспали. Сейчас вперед на поиски. Боеготовность номер один. У вот считаю, да фирменные. У нас электричество есть, шишиги. Да. Все как в лучших э, домах, домах Ландона. И Парижа. <laughs> да. Горячий чай с кофе до завтра. Вообще красота. Я же говорила: забираешь сок, фляги, добавляешь изюм, или шиповник, или яблоко. У меня все разное. И в подпол. И сейчас квас. Я добавляю себе сахар. Бурка пьет без сахара. Как это называется? Квас. Вот. Блин, класс. Березовый класс. квас. Квас – это класс. Я квас добавляю себе сахар. Это березовый сок. Надо попробовать. Надо пробу снять. Мы целый день ну, отходили тоже, да. ни одной находки серьезной. Только оскол... ну, осколки. Только не осколки самолетом мы там нашли. Ну, по войне только. В общем, вы забраковали это уроку. Да, поехали до следующего. То Здесь стружит... и трава высокая да, тоже. Да, да, на предыдущего было как-то. Да, доедем да, да, до следующего. Если что, вернемся вот на то, где было много металлолома, и там поле распаханное. Ну что там походим? Там и керамика была, поехали. До следующего. Не, не нравится мне это. нам предстоит преодоление данной лужи Вообще в аккурат вот прям монетка. Вот так вот лежала монета. Мы уже заново ее положили. След остался. Вот. след остался, да. Вот он тут. Там тысяча вот масоны получается. Вообще первый раз в жизни мы выкапываем масоны. Пять копеек. Там 1736 года Анна Ивановна лежала. Здесь э, осколок, вообще, поясок монетки 5 копеек первый раз в жизни это орелик я сначала думал я когда кричал говорю это как у монеты я думал это екатерина я еще такой думаю сегодня э, мы тут как-то разговаривали мы каждый год выкапываем ну одну в любом случае екатерину сюда выкапываем а в этом году что-то нет, нет я нет, еще нет. думаю блин должна екатерина быть как должна попасть потому что каждый год по одной это как минимум вот. И сейчас смотрю, точно, думаю, Екатерина, наверное, очень крупная монета. А это ну, оказывается, масон. Сидеть, Крупная вообще. Звенела. Она как поясок звенела, кстати. Вообще. Ну медь, медь. Вот это. здесь поясок, я думаю, здесь тоже поясок, наверное. Ну, думаю, копнул. Вот, все сигналы хожу, копаю. Хлоп, блин, сигнальчик вообще. Ты что тут раскурочил? Ну, вот часики какие-то, как для дома дешевая по тем временам касочков пустая ну, Наверное, советская по форме вроде бы как ну, правда уже золото ну, в ней не сваришь да ну, тут еще много чего железа 839. 1, 8, 3, 9 Это 200 лет, это 300 лет, это 1736 Судя по всему, здесь церковь была, сирень, церковь, а здесь, наверное, церковная ярмарка Их очень часто устраивали, именно на поле рядом с церковью Скорее всего, здесь стояли палатки, шаурма шашлик. Ага, Это секретное место волчички. А как же оно секретное, если его другие узнают? Тогда оно будет не секретная. Ну, теперь не секретное. Я делюсь своими секретами на нашем канале. Все о растительности. Виктория Дроздова. На самом деле мы сейчас спугнули. Здесь было очень много бабочек. Они порхали. Даже сейчас смотри, сними. Она пьет, она так Видно? Да. Вот их здесь очень много было, прямо рассып этих бабочек. А запах? Да еще было. бабочки, Посмотри, сколько бабочек. Нет. 8. 8. нашего хобби остатки кровати сквозь которые проросли деревья ой Было легко. Мы и лег отдохнуть. Поломали, кровать поломали. Изверги. Сердык. Что-то это мало для кровати. А это Нет, она разорвалась, должна За что цеплять тебя? Да нет, он должно, он даже, он да, что Ну, спать теперь есть на что. Да. Сколько мы да, за лето сделаем, сломать. тон железа. Да. Я думал, сколько за лето вы кровати сделаете. Да. О, кровать я же да. устала Ну, считаю, по великам да. вы уже установили И рекорд. Платком было надо на тоже. Иди посмотри, как железо сквозь дерево прорастает. Да ладно. Снаряды иногда в деревьях даже. Да, мы тут дерево нашли место. Может дерево сквозь железо прорастает? Ну, вот, вот с этой стороны. О, как интересно да правда блин тут еще на колесиках И сколько он лет нам карты тут вот стояла сквозь нее проросло дерево дерево не силае это сколько лет назад, ну, назад дерево было? такое лет 70 лет наверное 70. Да. С ними, я а я в свою очередь как раз хотела показать, как ребята делают свою работу Посмотрите, лопата это расходный материал Все, каюк лопате Не залеживайте Это что-то такое ударился А ты куда собрался с вещами? Все, я на Вот это да Вот это травы пришли копать кусики в таких местах копаем, представляете, ребята, э, тут травы, блин. вам от сердца и почек дарю вам цветочек. Второй, пожалуйста. Будешь кинуть? Тебя дольше дальше закинуть. Да, я такой же кинуть. Профессионал. Внимание. Показывает класс. Происходит обучение в Ты даже ближе, чем я. Ну и тоже верёшка улетела. Надо развязать верёвка, надо. Не Слишком красивый пруд для находок. Это первый раз покидали магнит. Потренировались. в Да. Во! Что мы нашли будем сажать у Ольги да. кстати это такая поразит трава вообще разрастается быстро и потом не выведешь такие корни да, у нее вообще прям по корневая интересно эти гладует. корни можно есть она похожа на ага, китайскую есть. лапшу сейчас будет обламо а, даем опуститься Подергай, слегка, слегка подергай, слегка да. подергай, да. слегка подергаем, подожди, а он просто опускается, там даже пузырики, я смотрю, где он ползет, пузырики, ну здесь конечно ил, вряд ли что-то вообще зацепится, да, Бэтмен вступает в рот, даже если мы что-то зацепим Оно останется Да, это абсолютно идеально чистый пруд Приглашаем на купание Который раз это я кидаю? Мы добьем этот пруд 403 раз Мы добьем волка этот пруд? Да Здесь заиленность повышенная Ты туда только не улети Что-то поймала. Здесь просто за, за корягу, наверное, зацепилась. А мне так нравится, так что дырки идут. надо поснимать, сейчас будешь кидать, а я поснимаю, как оттуда поднимается волна. Да, посмотрите какой ил. Просто сними поближе, посмотрите. Но как через это может что-то зацепиться? Ну, если большая железяка-то зацепится. Ну, большая, да, наверное. Но... Давай, ну, да, она, еще. наверное, там прыгнила так, что... Давай. Нет, пустой магнит. Давай, волчонка, снидай. Это все Вообще ничего нет. Что в этом пруду? Вообще ничего. Может, и пруда-то а не было да. тогда. А, да. Ладно. Ты мне обычно Замри! Я уже знаю, что волчичка будет кричать, если я не замру. Точно? Какая -то старая Петровская, наверное. Петровская, скорее всего, наверное. Или Катя. Старая, да. Подожди, какая же Петровская? Это, Это по-моему, буква Е. Отойди, Нет, посмотри, пожалуйста. Я не знаю, там патина. Ничего не видать. Видно, видно. Там вензель видно. О! Это Екатерина. Это Екатерина, 1768 год. Я не знаю, что это такое вообще. Вот я говорю, что это что такое. Я маленькие монеты вообще не находил ее. Глубоко было, я так вот зацепил. Не очень, как говорит, сигнал был такой. Тут и сзади всадник. Георгий Победоносец. Тоже сигнал такой не очень хороший был. Ну, рядом с лункой, где мы... Екатерину подняли. Смотри, еще меньше. Представляешь? Смотри, вообще что это? Петровская, что ли? Непонятно. Что за монеты вообще? Еще да, меньше. Может быть, пула какая-нибудь? Да не, как они, Не, пула. Вообще маленькая. Глубоко не находится. Правда? На целый штык. Там рядом. Написано полушка, нет? Нет. Это... Написи в ряд. Да, полушка, скорее всего. Не, вообще не, маленькая. Не, не, не. Это специально для Александра Хабаркина еще даже месяца июня нету, а мы уже с грибами, ребята. смотрите какие красавцы. раз, два, три. Еще монета? я не знаю, что это за монета. а, это пятнашка. пятнашка рамочник. о, что положим? пятнашка рамочник. это Волк рядом с грибком ходит, а даже не видит. О, грибок. Ну, наверное, тоже труха. Правее, вон ещё грибок. Они Прошлые три оказались, mm -hmm. да, это mm -hmm. кане с гриба. Mm -hmm. О, лапух какой стоит. Mm -hmm. Лапушок, лоток Ой, он весь уже умер. Ребята нас любезно согласились подождать, пока мы тут на дороге копаем по тракту по-старинному. Нашли уже две монетки старые на древности И советик один рамочник Да, Волк? Да Оля с Борисом, кстати говоря, как раз идут по высадке Где раньше ездили на каретах а теперь на шишигах Так, это должно быть Это интересно. Это должна быть советская пробка О, монеты, Поздняя, что ли? В прямом эфире, что ли? Да А, поздний Позднее да. Хоть угу. поздний. А нет еще одна. Тырюндель. Трешка. Трешка? Да. Совет. что Тут желтое. Это дорога из желтых кирпичей. Курпину джусу идем. Не знаю, сейчас такое. Кто что такое желтое потерял? Банка из подкраски. Нет, сообщайся с трактором. Да? от трилёвочного леска до вывозили теряли А я лучше гриб ой какая красота ну пупчики вот такая чёрненькая пупчики обнимаются а, одна копейка? да, поздняя опять что-то по поздним пошли вот сначала вообще эти как у Екатерины пошли потом советы ранние сейчас по поздним смотри Но, тем не менее всё равно монеты, правильно? Ну, да да. тоже интересно ну это сохран получше. такая. Ага. 68 восьмой. Лепает нормально. Вот такие находки с тракта. Да? Нет, это не тракт. Это так. дорога к тракту. Вон. А на тракт до тракта мы еще не дошли. Боря и Жека ходят по недотракту. У Бори и Жеки недотракт. звонит опять неприятно Мне кажется, хороший сигнал, но звонит он неприятно. Но уже, потому что вытащили. Сначала А, вот сейчас хорошо, монетка. монетка? Да. Да. Вот тоже сцери, кстати. Тоже Ранний уже похоже. Да трешка, что ли? 40 год, 3 копейки. По, здесь по дороге много советов получается, да? Кукусики. По Позднятина опять похоже. Уже хотел плюнуть вообще. Нет как? Да, поздно, причем его как-то склющило а не пойдет. Что за копейка-то? А что это? думай наверное. Ну, суть по размеру. Ну, ну, да. чистить. Она чистит Она ничего не чистит. Ну как не чистится? Не может такого быть. Такого не бывает, что не чистится. Не кричи на меня. Ну что, почистил. Ну это рамочник. Ну не как не же понял. она не чистится-то? Не а? кричи на меня. Как же так? Она не, не, не кричи чистится. на меня. Пробу поднял. Но я не вижу толком. видно пломбу. Я вот не знаю, не что больше, такое конская конфетка. Знаешь, А, что -то что -то они... А, в зубы, да? да. Все. А -а -а -а. Удела, да? Не удела, а, короче, колечко второе не отбинается, жалко. Прикольно. Так вот это что такое мы постоянно находим. Блин, они мне... мне... походят отсюда. Конфетка. Коншки конфет. Конфетка. Даже все двигать, админа не могу такое сделать. Ага. Вставляется вот сюда вот. На. Давай, пойдем письма. Вставляется и это. Короче, так, да? да, и в рот. Ну что она убитая? Что с ней делали, непонятно. Ой. Двушка что ли? Давай смотри. Я как всегда в своем репертуаре. Мы как всегда на добычу выйдем. Смотри. Лось, похоже, да? Вот, нижний лося. И верхний. Смотри, какие зубы были. Кто-то его тут освеживал? Ты всегда мне добудешь что-нибудь интересненькое. Вот такая чудо юда так, а -а Тяжелая? Тяжелая опять. Ой, как он пахнет. Это было недавно, видимо. Да, смотри, здесь Волк, да, походу? А, у него еще шкура осталась. А -а -а. Вот почему он пахнет так. Да, пахнет. Женька влюбовал себе домик. Он сказал, я тут остаюсь ну жить. Вот На джадском тракте. Да, вот, там. вот, с крышей все. Да, дождь меня уже не тронет. Да. Наверху защита от диких животных. Да, если что, туда прям, наверх. Тут жадкий трак, он так да, это, продвижится. Схрон. Там чего? Ты уже проверила? Да, там кусок соли и все. Лосяш их кормят. В Англии полдник, а у нас работа. Какой ты довольный. <смех> Конечно, довольный. Уже скоро стемнеет, а мы домой поедем наконец-таки. <смех> Чем мне не радоваться? Я же жду заката как этого. Банный небесный. Уже копать не надо, все, ура, закат. Арик, <звы> какой как подгон нам? Как раз у нас не хватает кранику эту штуку. Вот будет теперь хватать. А ну, это? вот краник, который мы выкопали. Сверху вот это одевает ну, фига, еще То есть... тут какая? Какой самовар, краник? нет? Смотри. Давай самовар. Ну, о какой. Это что? Самодельный краник от самовара, меди. Ну, так, грамм. Вот, тяжеленький. Опа, па, да, он прилично весит. Ну, как... Я ну, сам факт того, что четыре. Четыре руля. Во. Четыре руля. И тут еще рама от велосипеда. ощутите всю монструозность работы не просто это никто не собирает да то есть вы это выкапываете оставляете на поле да а мы просто решили забирать все даже мы ищем находки и забираем то что находим вообще все сколько здесь килограмм примерно ориентировочно 800 где-то 800 килограмм а так обычно под завязку а вам слабо Сидит комаров кормит. Вот крапиву корм был. Все выкормило крапиву. Иск...